Всем привет, с вами Данил Яценко, сегодня выходит новый бой на ставке 300 Сегодня я играю без ученого, М -м, пройду ученого после боя сразу же, потому что сейчас в парду проходить его На 2 x 2 также нет желания играть, потому что нету сильного напарника у меня Даже если есть просто, то мне сейчас в парду просто играть на 2 x 2 Я хочу поиграть на 300 просто Ну что ж, пойдем Мой переход, кажется, такая, блять, попалась ХПСный, я так скажем. Ну, вынос я дам, наверное. Вынос я, в принципе, дать могу. Так, этого... Демона могу... Вынести феером. За карту. Надеюсь, я вынесу. Трачу одну минку и феер. И у меня еще лагает, ребята. Не знаю, почему так лагает. У меня но Почему-то меня лагает. Так. Ну, вроде заебись. У него носорог еще этот ебучий... Как обычно. Они, они у всех почти есть. Эти носороги. Еле-еле вынес. Видели это, блять? Еле вынес. И, наверное, из-за брони минус 8 я вынес. Так бы не вынес. Ходит носорог. Скорее всего, у меня тоже им же вынесет как раз-таки, потому что у него прыжки эти ебаные. Сейчас он меня там проломает. Надеюсь, он наебнется. Потому что у меня там робот, там ток просто будет ебашить. Скоро буду крафтить тоже лик, ребята. Скоро. И возьму, поставлю себе атакера. Сделаю себе больше атаки, где-то 40-45 атаки сделаю себе и возьму себе лик. И зубастый меч. Буду крафтить. до Дай, эпичного хотя бы. Вот, блять. повезло чуваку. Я вот так, в принципе, и знал то, что он будет выносить. Но я думал, то, что он лоханется там. Хотя знаете, может еще, вполне может. Может, сострять там где-нибудь. Ну, может, биты вынеси сейчас. Если биты, то я тебя в ответку выношу. Чувак, лоханулся сейчас я тебя вынесу в ответку. Надеюсь, я, по крайней мере, успею вынести. Потому что я пока не знаю, как это сделаю просто. Ну, я, в принципе, догадываюсь, как я могу сделать это. Но, если, конечно, получится, там минку поставить, где я хочу. Именно вот здесь вот там ставить. Ну, наверху, хочет, побольше, нахуй. Нет, не получится, ребята. Придется как-то по-другому выносить сейчас вот. Сейчас на ходу думаю, как, как вынести его. Потому что я сейчас не вынесу его, Да, я не вынесу его. Поэтому, покидай паука и все, короче, не буду. Я буду Потратил я две мины уже, блядь. Ну, хоть не слил хотя бы. Хотя бы я додумался кинуть паука в конце. Некоторые игроки начинают дальше выносить, короче. берут на ложку дальше охранники, где вынести почти нереально. Они делают то, что нереально сделать. Так, не рисковать лучше не надо. Так, ну, через ход, через один... Нет, он балку поставил. И паука ответку. Сейчас ходит... Нет, ворон не ходит. Ладно, тогда будем на урон играть с ним. На урон я буду бить эту якудзу, потому что очень слабый перст, ребят. Такой слабенький на урон, без регенерации, без всего, без ампиризма. Плюс демон еще. Ну, у него есть топор, вот. Перс хороший тем, что он огнем хорошо. Ебаш. Но он слабый сам по себе. Так. Ну, при... О, он паука его скидывает. Чувак, надумался Ну это хорошо то, что паука скинул его. Он будет травиться, хотя там 5 хп лежит. Что он пытается сделать, я не пойму. Он меня хочет вынести, да? Серьезно? Чувак, ты реально, что ли, хочет, выне... хочет вынести, что ли? Да не вынесешь. Нет, ты сказал, что нет. Братанчик, нет. Так, экран прыгает. Так, ой, на пауке был, сука. На пауке сидел, я забыл опять, нахуй. Я забыл. Сейчас вынесет точно теперь. Да, проломал хорошо. все я тебя точно вынесет. Моя ошибка, ребята, надо было хотя бы бал поставить. Я не знал. Я забыл опять то, что ходит Егор этот этой стороны, Пиздец просто, блядь. Я просто поражаюсь немножко с этой игры. Грави пушка. Ну хотя, смотрите, Денис тоже под выносом остается. Дениска остается под выносом. Очень хорошо остается под выносом, но. Надо переход тогда, да? Переход придется дать. Скорее всего, да. Теперь берем барик. Дай ему вот так вот. Хотя, вообще-то, лучше вынести в но похуй. Уже теперь начал. Значит, значит начал как? Ну, я не знаю, вынесу-не вынесу. Мне кажется, что я не вынесу его точно уже теперь. Потому что барик у него сработал вид тут не сработает, я знаю, ребят, знаю это хотя, ну, он сейчас ходит да, он сейчас ходит, скорее всего нет, ходит, ходит Якудза. да, должна ходить Якудзе сейчас, по идее переход второй пускай дает Егора он не вынесет, думаю Егора там трудно вынести, у него 0 грой пушек, 0 бит, короче, у него нихуя нету, у него только УЗИшка есть но УЗИшка там мой дробь стоит, поэтому он туда не сможет зайти никак переход он дает, да это хорошо, а то, что тут даже не вышел. То есть мой робот сейчас его там будет трахать очень долго. Я бы так не делал, чувак. Я бы так не делал. Хотя, смотрите. Умно барик поставил. Умно. Но все равно, мне кажется... Нет, шансы есть. Тем более, сейчас точно есть шансы. Все, пиздец, откинул. Криворуки, блять, я бы вынес тут. Как тут не вынести? Так, короче, смотрите, в чем прикол. Ходит сейчас не Виталий, ходит сейчас Денис снова. Я его кидаю под вынос. Также беру аптечку эту. Кидаю под вынос его, чтобы он давал на ложку или переход последний свой. Потому что мне это очень выгодно сейчас на переходы играть, очень выгодно. У него осталось остался один переход и на ложку, чтобы спасти. Тут еще кину барик. Беру фугасочку под вынос. Под вынос просто. Я даже не пытаюсь его вынести, чтобы он переход дал. И все И мозги не еби мне, чувак. Сейчас переход даст, короче. Возьму трезубец. Затяну его. Хотя нет. Нет, трезубец нет. Не вариант. Как-то надо его ставить под вынос. Может лучом как-то с другой стороны поставить его под вынос можно еще. Он не спасет никак вот сейчас. У него сейчас. ложка минус или сменка еще одна уйдет. То есть получается у него остается что-то -что относится или ножка или сменка еще одна посмотрим что у него останется сейчас у меня два перса у него как бы тоже три перса три перса но по хп кстати я не сильно то отстаю, по хп я могу выиграть еще тем более секунд же этого очень быстро убью го переход го переход пожалуйста что ты делаешь он хочет его просто прикрыть что ли? Кстати, он тратил на ложку или нет? На ложку он не тратил еще. Не, не помню, сколько он тратил Н-ложку. Балка. Балка-охранник. Перча. на ложка Все, блядь, пошло. Сейчас я не знаю, что делать. О, заземочка сработала отлично, просто шикарно. Может вынести его? Может вынести? Виталия как-то? Как? Как? Как? Переход, дать? переход ты я дам, дам. А дальше что? Нужно вынести эту, этого атакера ебучего. потому то меня так уже заебал. Я думаю ножички потратить. Но я не вынесу, ребята. Там из-за поле, из-за этого, наверное. Из Хотя, может, вынесу. Я пока не знаю, как правильно стрелять. Чуть-чуть надо... Ну, как-то вот так вот, я думаю, стрелять. Не, я так и знал. Ай, пиздец. Так и знал, сука, сейчас ходит этот пидорас, сука. Он сейчас ходит. Хотя сейчас. Смотрите, Дени Дениса я могу вынести с луча. С луча. Нужно было так и делать. Нужно было Дениса выносить. Су что я, сука, блядь, делаю, блядь. Надо было Дениса выносить и все. Что за хуйню я делаю опять? Атакера сейчас быстро добью. Итак, вот Дениса. Главное сейчас вынести. И все. Смотрите, сейчас даю переход. А, нет, переход у меня как бы есть еще, да? Действует. Но сейчас у меня вынесет ответку, да? Сейчас этого. Меня Егора вынесут, спокойно сейчас вынесут. Зато потом я вынесу его. Случайно спокойно вынесу его. Потом остается мне один пес. Ну да, в бой трудно, ребята. Он тратив минку, сам себя под ставит, короче, я его случайно вынесу. Если он меня не выносит, то все пизда, ему точно. А если меня не выносят, то. Ну, ему тоже пизда будет. Я его тоже вынесу, если меня выносят. И так и так, я вынесу его. Но... А. Может, не вынесет? Кстати, да, может быть. Может быть. Ха. Лох, лох, лох. Минус 2 дает. Вс ⁇ пиздец тебе. Хотя, смотрите. Минус 2 я никак не дам. Минус 2 я никак не дам. Вот в чем прикол. Минус 1 я дам точно. Ну там охранник. Так. Сюда, блядь, залезай нахуй. Пожалуйста, пожалуйста залез все отлично теперь берем луч луч тут я думаю сработать хорошо надеюсь там не скажет никак ну пожалуйста давай давай, давай. пускай все заебись я вынес у него хоть якудза. придет тебе давать чувак еще один переход Ты всреж потому что этот первый у него очень слабый и этого атакера тоже быстро убить можно хотя он сам вас быстро меня тут на урон выйдет переход твой твое спасение чувак все переходов 0 у тебя ну они в принципе уже не решают надо было выносить Виталия, да. Я чуть-чуть тупанул. Ну пускай там пока дроник еще его подрифтует немножечко. Так. Надо выносить его. Надо выносить, нахуй. Сюда шлюху вот сейчас понесу. Так, нужно как-то очень-очень аккуратненько тут проломать. Я не знаю, тут смогу ли я вынести вообще его. Потому что... Очень... И поле это ебаное блядь. Ай, пиздец. Ай, пиздец просто. все нахуй. так сейчас сходит два раза, блядь. Пиздец у теперь. Пускай добивает, короче, все, Зато у него переходов нет. Короче, сейчас беру, ему газовую кидаю. И все. Сейчас у него этот перс сильный очень, Якудза. Ну как сильный? Он слабый на урон. Убивается легко на урон, но он... у него топор. У меня можно спокойно на урон сейчас жарить. Но урон спокойно у нас привели. Спокойно еще может. Вполне спокойно. И пушка кидай. Ааа. Сотку. Радиоматч дали. Все пиздец теперь. Фейс все. Обидка. Ставлю атомку на него. Что делать? Там затем стоит. Ладно. Я тогда кидай Паука атомка короче сейчас сейчас его слих вот пожалуйста Так, атомка моя как летит хуево летит она кидай блокиратор все кидай блок а я не знаю сейчас меня вынесет да? сейчас меня вынесет вниз там да, спокойно носить это да? вниз думаю вынесет я бы вынес он ход стрел лох лох лох лох ты лох по жизни так теперь я выиграю чувак теперь все терпи затея точно ну, смотрите, поле кидаю, вс ⁇ Тут внизу балку ставлю нахуй, на всякий случай, блядь. У меня их две, вс ⁇ равно. А там... Ну ладно, похуй, ставлю так балочку. На всякий случай уж, блядь. Тут мой дроид стоит еще, поэтому хуй, все тебе. Пизда, чувак, я. Тебе... Отвечаю. И... К нему стою. вс ⁇ заебись, вс ⁇ я выиграл тут. Так. Ну теперь, чувак, вс ⁇ давай еще теперь пока. Только... А, ну, кувал тебе. Паук, паук не сел теперь. Красавчик ты, просто красавчик. Сейчас добиваем его, блядь. Кончено вам, блядь. Носорога. Ай, блядь, подбой чуть стал. Ладно, там балка все равно. Не вынесешь все никак, там блок стоит, мы еще. Никак не вынесешь. Тебе только крысите и все остается. Ч? Что он пошел делать? У него шансы есть кстати, Но он лох он уже неправильно делает. нихуя неправильно делать чувак все неправильно там нужно все мины как минимум тратить все мины три зубица только там по счете это там балка моя стоит еще кстати да прикиньте типа, бы вынес сейчас прикиньте типа, бы вынес я бы сейчас охуел реально теперь берем вот так просто еще все заявить сдащил еще один бой наш. Виталий Байкоблядь ну в принципе да миллион рейтинга шаснул дальше идем дальше сегодня надо списать 3-4 боя хотя минимум на камеру потому что блять я и так пишу бои редко на основе на своей ну как редко раз в неделю раз в две недели пишу бои так каждый день снимаю на фейке на этом ебучем честно меня немножко заебывает на нем играть ну похуй я расплачивался буду играть на нем забрасывать точно забираюсь ребята поэтому все так нубас какой-то блять хорошо что нубас потому что мне очень нужно фуза убивать потому что я буду крафтить лик а для лика нужно очень много фуз ребята там очень много шапок нужно покупать там каких-то дорогих очень по-моему там нас ну слем. Что-то за рубинок это сапог там еще. Ну минус два дам, надеюсь. Так, так. Ай, блядь. Ну похуй, короче, вверх пускаю. Может, не дам минус 2 даже. Хотя... Сейчас уже вот так сделаю. Ну, как-то так, короче. Пойдет, думаю, пойдет. Что он сделает? Мне ничего не сделает. Победа, еще третья победа и еще один БЭК сыграю, в принципе, наверное, и все хватит, потому что не хочу играть долгие бои такие, потому что все равно мне кажется, вот мои старые бои, когда я шел в топ, там два часа снимал видос, там их смотрела, не полностью, когда смотрели, все, все равно люди не полностью, поэтому думаю видосы, ну максимум час, это максимум активу, час будет сниматься, ну некоторые будут может больше сниматься, короче, как захочу, так и будет. Ну чувак, хотя бы дал вынос, хотя бы дал вынос. Некоторые этого даже не могут сделать. Сейчас кидаем паука, этому смею. Нет, такой паука? ч я не субрить? Надо быстрее, короче. Что тут делать? Короче, сейчас кидаю, короче вот. Что делать? Что делать? Что делать? Надо быстрее его убить, чтобы обрезать Ладно, делаю вот так вот и что. Не хочу тут воються. Я жду просто этого. Грамину хотел сделать. Плюс бита. имеет но похуй, короче, он уже как входит сейчас. Надо было ставить под Мартиана, короче, твое. Мартина, Мартина. И тогда бы он дал переход хода, и там остался бы. И я бы вынес у плюс бита. Но, как видите, он уже ушел оттуда. Жалко, жалко. Очень жалко. Так. Надо было реально переход давать в угаску. А я тут не, подум... не, по... не подумал? Так, ну он что сделает? Ничего не сделает. Он лох же. Год туда, год там оставается, чувак. Пожалуйста, оставайся. Все отлично, там остался. Теперь берем, короче. Надеюсь, по крайней мере я. Хотя надо его чуть, -чуть подвинуть туда. Уйо вот так. Ай, блять, еще эта хуйня. Ладно. Здесь у меня один вариант есть. правда очень опасно такой да, блять нахуй сука заебала шалава блять быстрее зайти уже О, поле утопил поле хорошо что утопил потому что оно тут мешалось реально я думал то что блядь, минка там нормально сядет. ну громина моя которая там она блять на него прям сидела ставил блять за пол от него блять джек сейчас вакуум открыто будет все сейчас вакуум открыто будет сейчас я вынесу даже не буду туда, блять потому что там не утопится реально, блять. Вот а тут сейчас вынесу 100% просто. А нахуй все Всё нахуй. Пошёл. Купаться. Ай, блять еще сам. Ладно. Под вынос сам встал. Ну похуй забрекли тут. Сдачи чё вам, сдачи. Не, у ресурс дали. Не бери ресурс, так, ресурс сам заберу. Чуваку даже плохо на ресурс, у него нету, наверное, арсенала вообще нихуя. А ему плохо на ресурс вообще, блядь. Он тупо выиграть хочет, но он уже не выиграть никак, и так не выиграть, блядь. Тут же видно, чувак, что не выиграет, Сейчас я тебя просто сбитый вынесу. Конечно, может, не вынесу, но постараюсь вынести. Или можно, в принципе, знаете, что сделать. У меня еще есть гриммина, да, есть. Я, может, не смогу вынести, но постараюсь. Так. Потому что биту чувствую, не, не получится биты вынести его. Думаю, не получится биты, поэтому сейчас просто... Ставлю греймину. Все, заебись. <coughs> так. Мартин. Ну, это у вас какой -то. Еще один боечек, ребята, в принципе, и, может быть, еще один. Если будет Нубас, то еще один спешу, если нет, то нет. Надо сильный боёк такой какой-то, сильный. Потому что, знаете, вот, ребята, я не всегда хорошо играю, почему-то, бывает то, что хорошо тащу боя, а бывает то, что вообще хуёво так тащусь. Блять, Арслан попался. Ну, я имею в виду носорог этот ебучий, блядь, мне это просто раздражает носороги эти. Я буду сам себе делать лик этот, ребята, потому что он, ну, очень сильная сапка, очень сильная. Даже моей команде против ней не устоять. Против лика против этого. Особенно если лик именно вот, знаете, лик тут нужен именно робот. Потому что носорогами я играть не умею вообще как бы. Трудно играть ими. Носорога очень легко убить. А лика еще робота хуй убьешь, просто. Так, ну чувак, конечно, ты лоханулся, ты и носорогом нихуя не сделал мне своим, только сам же встал под вынос. Носорога просто обменял просто на вороны и все пошел так главное чтоб я короче там пошел подвыносим немножко ну, но... блять как-то опасно как-то ребята очень опасно могу не вынести спокойно могу не вынести я отвечаю сейчас не вынесу я показал что не вынесу потому что блять смотрите что там блять надо было ставить минку блять а там бита не сработала бы Бита не сработала бы, потому что он носорог. Сука. Моя ошибка, блядь, просто. Моя ошибка, и все. Чувак, балку ставишь? Нахуя балку мог переход, блядь, на, на Носорогу, блядь, и все. Носорог сильный перс, блядь. Переход как-нибудь делать, и все, блядь. Носорога можно так уронить спокойно, блядь. Если просто балку потратить. Нахуя балку? Тем более, как он прикрыл, вообще он никак не прикрыл даже его. Там просто лучше все, чувак, ч ты? Как ты кроешь? Там просто лучше все, блядь. Минка плюс лучше, вс. Только балку потратил, зря. Вс нахуй. Бля, извиняюсь, ребята. там в голову хоть хуйня попало, блядь. Мешает, блядь. Так, чё? Андрей, Андрей, Андрей. Как тебя вынести, Андрей? Там можно вынести, можно Андрея вынести, но очень затратно, ребята. Барики, балка, шокер. Барики, бал... балка, шокер. То не так, что вынесу еще. Хотя можно попытаться, ребята, можно попытаться. Сейчас, если ходит меня Артем, то я попытаюсь реально. Но у меня ходит не Артем, у меня ходит Максим. Он пусто всех морозит, ты что? Женя встал под вынос, под вакуумку. Короче. Я беру ранец, так. Я беру ранец, начинаю, короче, всех размор размораживать своих. Иначе Он меня просто выебит. Так, все, вот так вот делаю, и все. Правда, я под вакуумкой остался, ну похуй. Артем под вакуумкой остался. И плюс я под вакуумкой остался. Короче, минус 2 может дать даже. Да, знаете, прикиньте, минус 2 до вакуумки, Там можно, в принципе, если. Правильно поставить балку, можно там вынести на туда. Ну там, знаете, трудно тоже, трудно. Надо, как-то короче, правильно поставить балку только. Ну там, я не знаю, надо очень быть умным, чтобы додуматься. Где-то между этим поставить надо ее там. Ну, трудно, короче, объяснить. Ну, просто охот сливает и все. Он дебил, что ли, ведь? Я ж тебя вынесу сейчас. Я специально, короче, перс разморозил, чтобы находил ходил, блок рушить не буду твоих что на пустое блок, блядь че мне не ставится вот так там, Беру буранис просто все. Беру буранис ружье и как-то так примерно да даже вот так беру залезаю на балочку так сука перелет на ранис. ах не дай бог не вынесу еще жесть потратился жесть просто потратился. Порт срал. Два порта, два ранца, блядь, пиздец. Вынес хотя бы. Балка. Нет, вынес. Если бы не балка, короче. А, короче, сдался, все. Если бы он не долетел, то в балку прям врезался бы. Так. Ну что, это был нубас? Я не знаю, еще один бой снять может. Я сегодня, блядь, набил 400 рейтинга, ребята. Вот. Я сыграл, сколько там? 5 боев. И все выиграл. Ну. Один бой я играл вне камеры, короче, тоже, тоже выиграл. Там нубас какой-то, блядь. Против меня камы, блядь, два использовал. Чё еще он использовал? Три покинул на меня, блядь. И таксин перевязку взял, блядь. И просто сам в конце лоханулся на минки. И все, блядь. Лох, блядь, тупой, блядь. Ненавижу таких, блядь, которые жрут, блядь, и нихуя не выигрывают даже. Я вот не жрал нихуя, я все выиграл, блядь, все бои выиграл. О, этот же нубас какой-то, блядь. Я вижу то, что я. Его ну, команда не сильная такая. Ну, знаете, он непропорционально поставил то, что вот... Змейный посох на атакера, блядь, нахуя. И на кваланг тоже не нужна катамьяда, блядь. На нужно ставить другое что-то, но ну, не катамьяда. Змейный посох мог поставить на... Акваланг свой. а Катамьяда убрать вообще, поставил змейный посох. Ой, змейный посох. Зубастымечный ну атакер на этого зубастый меч поставить. Так. Кстати, кто не в курсе, я себе скрафтил эпичный респиратор. Ушло на него около 40 тысяч фузов. Ну, примерно столько же. Ушло на другие крафты на мои. <laughs> на жесткие. Дохуище, ребята, дохуище Фуз ушло просто. Где-то около стака фуз я потратил туп тупо на крафт на все, блять. Он лох какой-то, блять, он лох. Просто он лох. Так, ну, что я могу сделать тут? Там барики стоят его, блять, и пучей. Атом поставил? на кого-то, на кого не знаю пока что. Тупо арбуз кидали, все. Тупо арбуз. Я бы даже вынес, блять, я отец просто. Я же говорю, что я отец просто, и подгонуть от этого кинул, Нихуя себе, блядь, как там ток ебашит мой. Вообще четко, блядь, получается все. Правда, там калити-то где-то летит, и не знаю, где она летит. Ну, я так и знал, что он там летит. переход я из тебя выманил, еще один, как бы. Один добавил, и еще один переход он, скорее всего, даст сейчас. Но не факт еще. Сейчас посмотрим, он вообще мост лох какой-то, блядь. Я бы дал переход, чувак. Я не знаю зачем, я бы дал. Ну, он тоже дает его. Правда, Артема там будет вынести не так-то просто. Ну, он лох какой-то, походу. Он блок кидает, он дебил какой-то вообще. Блядь, Сталсон. Завоеватели, блядь, сосуд. Ну, давайте еще один боек сыграем. Плохо вообще, как бы, нормально. Игра идет пока что. Пока что она идет. Как не пойдет, так сразу, блядь, все, пиздец будет. <сех> Всех сливая подряд, тупо. Ну, тоже. Костя, Кости, У тебя шапки топерские, да, они не решают на ставках Вообще не решают. На 2x2, да, они могут там защитить немножко. Там. На 2x2 вообще шапки не важны, как бы. На 300 они очень важны. Влад, Влад слабый у тебя. Ч ⁇ костя травится? Травится, все, блядь, травится. Атомка стоит на Максиме, я так думаю. На Максиме, либо на Даниле где-то тут. Я не знаю, где стоит атомка, но я не знаю, как крыться еще от нее просто. Кого крыть, не знаю, ребята. От кого крыть, скажите мне. Посмотрим ее внизу. Мало ли, там как-то ее. ее. Я не вижу, где атомка, но... Поставил паука. Нет, заморозил меня. Хм. Интересно, хоть событие такое происходит сейчас. Так... Ладно, я крыть не буду никого, потому что я не знаю, кого крыть вообще. Просто пока что квалду дарю. То Влада, он ставый слабый пеш такой очень. Атомка, скорее всего, была на Даниле. Нет, я не угадал. Я не угадал. Ну похуй. Пускай тратится, если хочет вынести меня. Зато балку сэкономил. Да он еще не вынесет, скорее всего. Может, повезет там грейпушкой все блять чувак не бегай мозги Давай быстрее. и балка плюс еще может балка грейпушка может не успеешь братан не успел ну плохо сейчас ходит как раз таки егор мой егор он хорошо травит всех поэтому сейчас травить будем всех так вот так вот барики кинуть сюда чтобы тут не бегали никто за земки дай наверх. Хотя ладно, пока что не буду кидать за землю. Просто пока что вот так делаем. Блять, он робот, сука, ну плохо, я нормально встал так. Так, вот Саша. Аптечку дали, короче, тут ну, Надо аптечку забирать, эту, потому что возьмет ее, потом кто-нибудь там, скорее всего, кость ходит Кость я заморожу. Нет, он меня морозит первый. И нас, сука, ненавижу. Короче, блять, надо как-то размораживаться. Ладно, пока не буду не буду ничего делать, просто сейчас в ответку заморожу его и все. Далее 5 хп. Ну, конечно, он приз берет. Замедляю, короче. Замедляю и все. Сейчас я буду бурить Данилку, чтобы его разморозить, потому что он заебал уже это шлюха, блядь респиратору еще ход сидеть на заморозке, так что через ход она размораживается по идее должен сейчас я просто Данилку сейчас разбую, чтобы он ходил потом или есть смысл вообще или нету нету смысла ребята, нету, не вижу смысла, потому что сейчас ходит меня Егор он как бы уже полностью зарегионился от, от аптечек этих от яда я имею виду. сейчас просто его травить, травлю опять и все Как бы нормально, что получилось раздравить. Мне кажется, не смогу. Двоих не смогу именно. Так, аптечку я забрал. Так, хорошо. Так. ну теперь надо затравить я как-то нормально, что получилось. Я думаю, не смогу, придется балку тратить Ладно, хуй с ним. Балку я не жалко вообще. Одну там потратить. Сейчас чтобы двоих затравить именно. Так, одного. И второго не успел, пиздец просто, обидно, балку зря всерал, сука, не успел нихуя, вообще обидка, ребятка, ребятки, ребятка, лакунка, лакунка можно, в принципе, там можно попытаться, чувак, если только там охранника на балку ставить, то можно, я думаю. Но он не будет этого делать, он травит, у него змеиный посох, урон к яду, блядь, пиздец, сука, всех троих затравил. А, троих это его перс. Ну ладно, хорошо, что его оздоровил тоже. Как бы... Опять ходит дзпшник. Ладно, сейчас Сашу... Заморожу. Заземки дать пока что, наверное... Нет, кину заземлитель, ребята. И Заморожу нахуй, эту шлюху, блядь. Надо этого Влада убить скорее, он... А, просто огнемет и все. Но у меня сейчас мораживается перс, отлично, все. Так, аптечек нету, нигде на карте нету. Значит, просто все. И встаю к нему. Надо быстрее его добить, тепло перса. Жалкий просто, жалкий перс, жалкий респиратор. Очень легко убиваются на урон. Сейчас ходит Егор. Что им сделать нужно? Размораживать смысла тоже не вижу никакого, потому что. Сейчас он тоже размораживается у меня уже. Кваланкой. А, он просто скувал добьет. Ну понятно. А, нет, он этого бьет, короче. Газовую кинуть что ли? Зачем газовую? Я не знаю, зачем газовую, но я может кину е сейчас. Или все-таки лучше его затравить? Последний арбалет остается. Ну похуй травлю, тогда уже. Так, ну все, затравил. Теперь они травятся все. Оба перца, кто все ходит? Ходит Саша или... Нет, ходит Владимир или Саша, я не знаю, кто из них. Владимир ходит, аптечку дали пидорасу, сука, как обычно, блядь. Ну что за хуйня, блядь, ребят, скажите. Травлю и аптечка сразу выпадает. На его же ход, блядь, пиздец просто. Пиздец просто реально. На хп пока что я проигрываю все равно. Но да, у меня перс перса слабый очень. У меня Данилка слабый мой. Егор слабый, блять. Все слабые пока что. У меня только даже Артем вот самый-самый сильный. Потому что у меня команда без ученого, ребята. Вот. Почему слабые персы? А так у меня обычно все такие, знаете, сильные, ну трудно поддающийся такие персы так что я делаю сейчас я пока не знаю что делать я в принципе могу сейчас просто по идее атаковать у него там костью с этих но я кидаю блокиратор пускай его рушит Владислав это потому что блять у него хп мало очень зря конечно я так сделал зря очень зря можно было так спокойно набить его можно было на ход кости блок кидать или на ход, ход блок кидать а я на ход этого дцпшника кинул блок чтоб он блять я вот так убью легко блядь, без блоков можно убить а так он блять сейчас разрушит блок и все блять пиздец хуйню сделал честно и прям в зазем кинул блок а хотя он смотрите что делает блять хуб блять очень хуя. Ладно, кидаем еще один блок. Хуй с ним, короче. Кидаем еще один блок. Пускай рушат, нахуй. Заебали они уже. Ходит... Саша ходит. Я так и знал, сука. Саша ходит. Два хода сразу. Блок просто так сейчас. Я думал, что... Ходит кости реально сейчас. Смысл на ход кости блок кидать? На ход... Блядь, перепутался, блядь, еще. На ход Саша. Дай бог еще не блядь. Ну переход вымыл. меня вымыло, короче, да, переход на меня из меня, допустим. Придется мне как-то сейчас выкручиваться. Ой, блядь, ой, блядь. Блядушечки, блядинушки. Так, ладно, сейчас, короче, ставлю атомку. С этой стороны, причем. Кидаю как пельчик Ну неплохо так. 1 хп, конечно, неплохо, блять. Конечно, неплохо. Сука. Надо убить этого костю и Владимира и все, блять. А этих утопить, все. А там, ты знаешь, где чувак стоит? Ты не знаешь, где Атомка стоит, поэтому все. Стоит там, пожалуйста. Вот стоит там и все. Чувак, стоит там. Хотя знаете, вот я сейчас мне придется еще братья с твоим телепорт. Ой, хуйню, хуйню сделал, честно, хуйню сделал. Пиздец, хуйню сделал. Сейчас, короче, надо вынос давать. Сейчас ходит Данилка, надо да, блядь, потому что... Атомка может попасть прям в зазем и тогда я охот сорву. А, нет. Тогда заебись, тогда вынос даю. Так, как только дать вынос -то этот? Так, две минки придется всрать по-любому. И, наверное, трезубец, я так полагаю. Да, только трезубец можно спасти тут. Может спасти, точнее. М -м -м -м, надеюсь, ты там... Фух, утопился. Так, у него остался Саша, сильный перс. И Костя этот. Костя я убью на урон, точно уже, точно решил. Сашу надо как-то топить, ребята. Как-то топить. То... Моя Данюка под выносом остается. 300 хп я в пизду всрал... А у меня этот Артем, блять, у него нету нихуя, ни хуя, ни кваламка, ни хуя нету. Змеиный посох у него такая. Пиздец, Артем, персо слабый, ребята, без ученого. Его очень легко утопить. Главное только я утоплю или он его утопит быстрее. В принципе, сейчас смотрите, Саша там остается, да? Вот, там оставайся, пожалуйста, чувак, останься там, останься, останься, пожалуйста, останься. Не выноси, не выноси, не выноси, пожалуйста, не выноси. Там останется, пожалуйста, там останется. Если тебя вынесу, там. Стой там, стой там, сука, стой там. Ох ты, хочу блять. Хотя есть вынос, есть вынос. Я вижу вынос, ребята. В принципе, если я вынесу, то я тут... Ай, пиздец просто. Ай, пизду, блять. Какого хуя там осталось, нахуй. еще блять, не... Оо, <Front room> сука Ну ладно, не все потеряно еще. Она ложка цела, не все потеряно Пиздец просто, сейчас бы вынес, сука, сейчас бы вынес реально, блядь Сколько минок, у меня одна минка осталась, одна минка, ребята, осталась Я его не вынесу одна минка Никак Если было бы две минки я бы вынес его Вс нахуй Сейчас у меня зажарит нахуй вс Знаешь, сука, нахуй Ебливая, блядь Один хп даже не оставил мне Ну что, надо кость убить. Надо кость убить тогда теперь. Убью костью, тогда шансы будут у меня. А так, два перса у него еще, блядь, -дь. Надо один на один играть сейчас. Кость очень легко убить. Очень легко убить. Но. Меня очень трудно легко утопить, ребята. Очень легко утопить меня. Угу. Блок кидает. Ну твой блок насрать вообще, чувак. Или нет? Ладно, руши блок тогда. Чем рушить его? Чем? Чем его рушить? Кину поле тут. Кину нахуй поле тут. На всякий случай, блять. Беру вот так, где буду. Так, блок разрушил, один из двух, короче. еще один остался у него блок. И в принципе шансы на будут. Надеюсь, если наблюде кости этого, блядь, ебучего, блядь, у меня. Вроде легкий перс такой, но. Легкий перс. Что-то меня заебал уже, крысит. Надо убить этого кости. Надо убить этого кость. А, он ко мне идет Кидай пучка, а давай тогда. Разрядник, ну. Братан, подвынуться остался. Зря. Ой, зря. Ой, как зря, чувак. Ты же не вынесешь меня теперь никак. У меня тоже шансы. или у меня шансы наравнять это Потому что я могу сейчас в тебя вынести. Спокойно. Аминка есть, одна минка ледяная, все. пугашечка могу сейчас вынести. Тебя. Ну не, не сейчас, конечно, не сейчас, но в будущем могу. Сука, заебал. Че он делает, Красик? Че он делает? Мне интересно познать.